Друзья Подписчики Гости И все неравнодушные Люди к моему творчеству Моего канала Что хочу сказать Опять время премьер Новых песен Безусловно Стихов Могу сказать что Опять порадую я вас Друзья, новыми песнями, как всегда. Итак, поехали. Обновляется каждый раз небо после зимних особенно стух. С каждым днем небо синее в целом, и дороги в продали на хлух, Не могу оторваться я, глядя. На природу позывы весны Лучи солнца теплом своим гладят только снег превращая в ручьи Не могу от души насмотреться На эпоху прекрасной весны Прилетели на солнышке греться Вестники, как обычно, грачи Как мы рады, что снова пришла к нам весна И душа от божества запела мы так рады весне, что исчезла зима, что эпоха зимы пролетела. Как мы рады, что снова пришла к нам весна и душа от блаженства запела. Мы так рады весне, что исчезла зима, что эпоха зимы пролетела. На реке лед становится зыбким и в на уже. Рыбаки осторожные с риском ловят рыбку уверенно все, первый куст приветливо машет, А мне радостно даже вдвойне. А о чем думает, тихо мне скажет, Что тепло настает по весне. Как мы рады, что снова пришла к нам весна, И душа от блаженства запела. Мы так рады весне, что из чего зима, В эпоху зимы пролетела. Как мы рады, что снова пришла к нам весна, И душа от блаженства запела. Мы так рады весне, что из чего зима, В эпоха зимы пролетела. Papa, papa, papa,